представители Пентагона подтвердили, что неопознанные летающие объекты реальны и представляют серьезную угрозу. Во время слушаний, первых публичных слушаний по НЛО перед Конгрессом за более чем 50 лет, военные признали, что количество наблюдений неопознанных воздушных явлений значительно увеличилось за последние два десятилетия. В прошлогоднем докладе разведки Министерства обороны подробно описаны 144 встречи с НЛО в период с 2004 по 2020 год. Всего было 11 критических ситуаций с военными самолетами, связанных с неизвестными объектами. Менее вероятным является возможность того, что инопланетяне наблюдают за людьми с небес.